Всем большой привет! Короче, мы сегодня готовим Максиму еще один сюрприз. Я ему взяла аж дополнительный костюм одежды после того, как он весь промокнет. Потому что мы едем кататься на ватрушке. Мы ее купили, она новая, он еще не видел, он не знает. Поэтому мы сегодня навьючены. Футболки, кофты, куртки, перчатки, штаны. Я в Лёша тоже взял запасную обувь. Он уже убежал греть машину. Сейчас собираемся, едем, забираем Максюху. И после всех этих покатушек он приедет домой и увидит тот сюрприз, который мы ему готовили вчера. Это подсветку и стеллажи. Кто не видел это видео, может перейти сюда и посмотреть, чем мы занимались целый день. Все, я бегу, потому что Леша меня ждет, и мама уже ждет, что надо ехать за Максюхой. Сына забрано. Он ничего не подозревает. Поэтому мы сейчас едем в магазин, и потом едем домой. Телефон просто, телефон. Камера от мороза сняла. Все, мы вот загрузились, зачетлились. Пристегиваемся и едем, правильно? Да. Пошли, пошли, поехали. Все. Ребята. Да Зачем? Мы, как и Конечно. Речушка. А там столько этих поплавков. <смех> Рыбаков стоит. Классно. Ой, как много. Это посмотри-ка. Рыбаков сколько много. Не боятся ведь еще. Я вот боюсь. Сильно боюсь. <смех> Мы очень редко на самом деле выбираемся зимой в центр города, чтобы даже просто мимо проезда Поэтому редко удается посмотреть на такую красоту. Класс. Еще хочу похвастаться нашим маленьким достижением. Мы наконец-то по верхней части города по каким-то основным дорогам умеем ездить без навигатора. Мы плюс Финнес начали понимать куда, чего, как и, и это просто внутреннее такое. Слава Богу, хоть когда-то, места полгода, мы все цехи подрешли. Мы как раз езжали, Леша такой, включай на Вега, трыберу, зачем? Мы же и так доедем. Привычки просто. Тут красиво. Ну, человек 50, наверное. Обалдеть. Ну, мы просто это у нас первая зима на машине. мы первый раз на секретную прожилить, посмотреть. Там прям... Можно, будет летом, Да, только там зимы холодно, а летом можно. Офигеть. Ну, круто. Так что сейчас нам нужно где-то перепарковать, найти место, которое нам нравится, чтобы покататься. Будет тихо, Леша, ставит субтитры. Мы вот в лесу. Кто ищет на поп приключений? Мы... Кофетку застряла. Мы снег сгребали. куда-нибудь заезд куда-нибудь ну как всегда никого нет, машины нет ничего нет классно да, мне так нравится Все. давай попробуем сюда Раз, если есть дорога значит она куда-то ведет Пол Что, 4 на 4 полный привод и погнали вы только нас не возил сильно, пожалуйста. Нам бы найти какую-нибудь корку просто, ну, метр, да, наверное, полтора, чтобы это был сгон, и все, нас устраивает. Если, тем более, нет людей, мы одни, это вообще прекрасно. Можно вообще не то что слышать. Если что, если кто-то не смотрел наши старые ролики, не знает, где мы, что мы вообще, что происходит, мы находимся на Гребном канале. И вот здесь, под снежочком, везде песок. Да? Ты понял, где мы? На грибном. А -а -а. Мы сюда купаться ездим. Да? Сейчас? Да, сейчас пойдем купаться. А в том числе, почему мы не говорили, потому что все это зря, чтобы его заранее не расстраивать, поэтому он не знает ничего. Мы здесь были последний раз, когда рекламу снимали. Поехали. Да. Что ты только что сказал? осталось проехать прям да нет, правильно, правильно. это мы еще не, не на понижайке вот все, здесь прокатно. <туклы> не той рукой, но только что ехали разговаривали о том, говорю, Леш ты еще до сих пор сомневаешься в том, что надо было купить какую нибудь Кию или Ладу Гранту <туклы> ну и все вот и они бухтимы тут вот это ты предлагал? Я да, прям в сугру за это Ты вот это предлагал? Просто мы так можем бесконечно ездить. Нет, там я помню, что мы когда ездили туда, там прям были такие горы, прям обрати такие маленькие. Так это бесконечно можно ездить. А, а, а свет на улице не бесконечный. Почти дает. Что ты думаешь? Ну так может быть не стоит забуриваться еще дальше. Да потому что здесь все в деревьях. То есть Даже если здесь и будут спуски, они с деревьями, с кустами. Нам не нужен спуск с деревьями с кустами. Вот, поехали туда туда, и все встаем. Докуда до туда? Докуда? Вот до конца. Сейчас остановимся будем помнить. Как отсюда вылезть? Мы ничего не оставили? И ты как вот туда собрался идти? Стой, Най, держи. Куда забрели нахрен? По а летам, я тебе говорила, был было в начале. Да что это за горка такая? Прекрасно. Ну ты же туда туда не дойдешь. Почему? Нет, поехали назад. Вначале, потому что я говорил. Че бухтишь? Ну здесь, ну ты же понимаешь, прям, блин, потонешь угромом. Прям блин, на ту маленькую горку, с которой съезд будет метра три Бухти, блин Бибика да тут вот как? нам проваливаешься по колено Что ты делаешь, скажи мне? На свой, так может поехали по той? не можем никак заехать в эту колею раза четыре нас ну. нифига себе мы там яму прокопали мы уже не заедем в эту клею да конечно кишенька погоди Значит... там мы там уже не заедем мы там прокопали просто пол Да не, поехали по той, Я сейчас покажу просто, что там мы накопали. Стой. Именно это, именно я говорю, мы там прокопали уже в эту полосу не заедешь а, Ну у да. нас свезло, ничего страшного. Обидно мы только, что другим машинам мы проблем теперь. Себе... Ты посмотри, как ты сделал. А тут мы читаем, спрыгиваем. Тут... Ну да. А еще я что пронес, всегда. Ну. А может быть мы там и не ехали на самом деле. Может быть мы и здесь ехали, фиг его знает. И все дороги одинаковые. И вот она эта штуковина, то есть соответственно поездка. Mm -hmm. Сейчас посмотрим, оставляем Максима пока играть в телефон, достаем из багажника. что-то дашь? Конечно. У меня 12. Mm -hmm. Все, может отстегиваться, сидеть играть в телефон. Через пять минут с тобой вернемся. Mm -hmm. Мы будем перед машиной здесь. Сиди. Короче, я уже сходила проверить, что здесь не сугроб. Ну, я вот тут промахнулась, а так здесь прям земля. Подниматься очень удобно. Ты поднимаешься, и у тебя прям такой знатный спуск. Прям туда можно уехать метры на 4. Все прям на горе. Да. Классно. Главное, чтобы она поехала. И мы ее ничем не прорвали, но по факту здесь прям... Здесь прям лед, здесь прям очень скользко. Вот я хотела полку забрать. Что такой штуковины Можно проколоть. Наверное. Сейчас возьмем чем-нибудь, а Ну, короче, здесь прям только это... Прямо это. Леша перебывает, потому что он в других кроссовках, которые тает. Почему здесь такое ощущение, что здесь кто-то что-то ездил. Мы сейчас как-нибудь это придумаем. Не хочу сажать аккумуляторы, поэтому... Не будем снимать всю эту воду. Сейчас надуем. Покажем кишки. И что-нибудь придумаем. Она большая. Я вижу антифриз на максимуме. На масло сейчас проверим. А это нормально, что у нас тут провода так торчат? Где? Вот эти. Мне кажется, они так не должны торчать. Да да ладно. У нас дядя, вроде, хороший, который нам машину делает. Я надеюсь, он все знает. Но не сильно ее, ладно? То есть, она должна быть немножечко такая, до конца надутая. Насколько я понимаю, не, не, не в размер чехла. То есть, тут кармашек подклопает, правильно? Да. Тут кармашек подклопает, и внутри там автомобильная камера, которую нужно найти. Куда? И сейчас компрессором я вспомнила, как это называется. Накачать. Держу. Ответственное задание. И на самом деле я поднялась оттуда можно. Вот видишь, палка торчит. Это корешок, его надо как-то выдернуть. Для первого раза ему хотя бы нужно понять, что это такое. То есть, если все классно, если нравится, то можно хоть, блин, еще и зима, фиг знает, сколько будет. Можно. У нас, кстати, 19 минус 30. Прикиньте. Ну, минус 25 днем, какая разница Пока Попробовать? Может, он вообще скажет, что все это фигня Я вообще боюсь и не хочу кататься Поэтому скатимся, посмотрим Если все да, то да, можно будет ездить Если нет, то блин, отмена Продам на вид Я стою, не отвлекаюсь, у меня ответственное задание Такую все подключил Клем, и как будто знает прям. Uh -huh. Вчера меня спрашивал сначала такой, плюс или минус. <laughs> меня, блин, спрашивать, кому-то я знаю. Ты только за ней смотри, за камерой. Мы накачали, но мы до конца не понимаем, должна ли она быть полностью накачана или нет. Поэтому решили как-то так, вроде прям туго, плотно, страшно. Но честно, едет она, писец как быстро, сейчас покажу. То есть прям... Ай, страшно там сидит, и он еще ни в чё, не в чинку. Вот и положил, он опять поехал. Сейчас зачехляемся. И Надеюсь, у нас получится. Вот смотри, легковушка. Ага. Надеюсь, она не сюда. По-моему, сюда. А вообще, как бы здесь... А, вот здесь прям нормально. Смотри на меня. Родители заперли меня в какой-то лес Что-то ходите от меня вообще Да? Варя, раз Другую Ты понял, куда ты приехал? Что-то тебя хотят, понял? Ты хочешь домой? играть в телефон? А что за другим сюрприз? За другим Потому что тут сюрпризы нет Так, Мы же приехали в лес За ягодами, за грибами Вот твой сюрприз Пойдем Ты сейчас рад? грибы не искать. Мы грибы пойдем искать. Я не люблю улицы. Не шучу. Ты Иди, чё? смотри вперед в машину. Спасибо, Дарика. Где мне тут кататься? <свистец> сейчас сделаю, будешь с горы кататься. Мы гору искали, Максим. А -а -а. О, нифига она здоровенная, конечно. Ну, сядь туда а внутрь. Внутрь сядь. Папа, вовнутрь садишься. А, а, а Садись. Там, я вот так будешь садиться, а так кататься. Сейчас мы тебя к машине привязим и поедем. Так я знаю такой прикол, я в ролике видел. Сейчас сделаем. Короче, такая гора. Можно в принципе вообще вот сюда уфигать. гор О, да, нормально вообще. Во, вообще класс. Вот отсюда. Вон туда он. И, я И он туда ходить. он. Не, нормально, нормально вот тут вот гора. Нормально? Вот отсюда вообще нормально. Нормально, нормально. говоря. Нормально, песок! Это песок? Мам, мы первого спустим папу, чтобы папа нам промял дорогу. А можно я проеду? Не надо. На жопе точно не надо. Сейчас папа сделает тебе вот здесь вот прям длинную такую эту фигатню. Фигатню. Да, Аккуратно. Сейчас, смотри, от куку Да, когда-то... Более раньше угодно. акция. Ну не смотри, издалека но сейчас выглядит, как будто она надутая. Давай сейчас я папе дадим. Иди, поднимайся, я подниму. И папа нам сейчас промнет <связанная> эту. А тут специально две отдал. Да, для двоих. Да. Ну, что? Я думаю, сейчас папа нормально промнет. Так, ты ногами там прощупал. <связанная> это не сугроб. Все это я зайду. Сейчас папа пром. Ну вот видишь, здесь такое, как будто реально кто-то катался. Сейчас папа промнет, проедет. И если <связанная> все классно, Максим катается. Ой, как надо было поселение накачать, я прям жопой чувствую этот... Снег? Снег. А, а я не чувствую. Ну он, не ему же кататься? Вот это да! Ты же понимаешь, что второй раз по накатанному будет в два раза дальше. Да-да. Можно я? Да, теперь ты сейчас, твоя шпаба, поднимает нам эту штуку. То есть мы как бы, конечно, ехали... А вы мне будете эту штуку поднимать, а то мне да. будет тяжело. Спасибо. Вот, в силу того, что как бы мы ехали кататься не сами, а везли детей, поэтому. А ты что дорожку делаешь? Дорожку да. делаешь, чтобы ноги не это не, не мочить. Чтобы не кататься самим, а кататься сына, поэтому мы не искали большую. А почему Дору? ты не поездница? Да. Папа, держи, Папа, усаживай. Держи. Кричает, кричает. Папа, держи, держи. Боишься, что ли? Держись Держишься? Да. Держи. да. Я его свистал. Так я и говорю, для него нормально. Давай я буду подавать, потому что у меня выше, а ты будешь его сажать. Не ходи только. Обходи. Ну вот и все. Сейчас часик-полтора покатаемся и поедем кушать в Макдональдс. Ну либо пиццу домой закажем, решим потом на обратном пути. Ну как тебе? Как тебе сюрприз? Давай лампа. Так, поехали. Запуск номер два. По прокату на келье. Держи камеру. Эй! О, не улетишь никуда. Вперед с ними. Вот так вот держи камеру. Держишь. Поехали. Как оно? Круто. А ты куда ты спускаешься-то каждый раз? На. А можно я один раз скачусь? Да. Да. Подождите, поднимайся. Мне так нравится. <смех> мне так нравится. Она, кстати, такая, увесистая, ему очень тяжело было бы поднимать. А проходи да проходи с в Давай, мама, покажи мастер-класс. Мама, мастер-класс? <смех> я сейчас назад упаду. Ты вытряхнула бы вон этот снег. Да, мне нормально. Как? А как мне? Как? Да, конечно, поможет Готова? Нет. Эй-эй! вообще вообще сейчас я до этого, до дома уеду. Че? Да. Да. Вот такие у нас развлечения сегодня. А потом домой приедем, будет еще. Да. А -а -а. Готов? Раз, два, три, четыре. Да -а -а. О, Максим, новый рекорд поставил. Бежит. Так, аккумулятор на камере быстро садится. О, молод. все, сейчас вырубится. Все, выключай, когда раскатаем прям длиннющую. Включимся. Да. Мы тут. Мы тут накатали. Раскат, раскатали эту горку. Катаемся, развлекаемся. Пока катались, развлекались, Сашку увидел там дятла надеюсь. Максим его испугнул, он уже улетел. Да. Хотел вот, заснять. Вот видосик. Ну, чуть-чуть там что-то видит, маленький. Вот. Максим уже доезжает до колеи. Он ее растаптывает, чтобы дальше ехать. А, -а, -а, -а. Ну, как вы? Я просто запыхалась ходить, пока Леша тут масло прилил, машину отгонял. Сейчас я перекурю. Маленько перестал, чтобы не дергаться в каждой проезжающей машине. Придется двигаться. Я сразу ее подвинул. Да гости! Круто? А -а -а. Как слазится отсюда! А -а -а. Так. Мы, тут просто, мы тут просто прокопали, где ходить. Потому что прям если вставать не сюда, проваливаешься по колено. Причем не холодно. На улице сейчас минус 5, минус 7. Ой! Не-не-не, там написано, что ощущается, как минус 7. Не надо, провалишься. Там песок, грязище. Он тебе зачем? Теперь я? Стоп. Держи. Ставишь красивый кадр, как ты катаешься. Один. Один единственный, который... Мама, толкай. Ба! А потому что жопу надо поднимать, не тормозить ей. Вот, дал этот лайфхак тебе, между прочим. Пиццу хочешь? Максим пиццу захотел. Просто ее дольше ждать, что до дома доехать, пока заказать, и час ее где-то вести будет. А в здесь прямо рядом. Скажи, Макдональдс недавно ели. Так что ты пиццу потом можно. Хочу okay. пить. Я тоже хочу пиццу. Я тоже хочу пиццу. Все. Ее прождать долго. Нормально. Сейчас поедем, мы закажем, пока едем. А, сейчас в другую сторону поедешь. <свист> <свист> Я случайно. Миал. <свист> БАМ. <свист> <свист> в следующий раз пойдем кататься на ватрушке, посильнее ее надуем, чтобы нам... <свист> да. Нет, следующий раз будет веселее. Это у нас такой... Пробный вариант. Но она скользит, конечно, прям знатно. Прям хорошо, хорошо. Да. Мы выбирали между резиновой дном, и его полностью вот такой клюенчатый. Ага. Взяли в итоге клюенчатый. Ну, она прям скользит. Хорошо. Максим, ты, Макс, ты поедешь? Я его хотела не с головой спустить. Но он у меня уехал. Давай я там снизу подсниму, как он поедет. У нас таких кадров нет юперный театр ну, давай пускай да, у -у -у -у -у. а завтра у нас елка и очередной съемка видоса как обычно потом когда это все монтировать Далее да, лето будет выходить вот он устал прям давай еще разочку но зато хочется кататься так. ой, в меня промах. ранение у меня врезался вазь, давай вот так ты чё? Он прямо мучился. Да, давай Нет. еще разочек погнали. Нет. Два разочка. Нет. Давай, Максик, последний раз и поехали. Нет. Пиццу заказывать. Понравилось так? Да. Мы еще приедем. Че? Только горку побольше найдем. Ня -ня. Хочу сказать, хочу сказать. <свят> так я поеду на дыр. Сейчас. Сейчас. Вау. Сейчас. <свят> <Дыш. свят> Все, Сейчас. Сейчас. Мы... Сейчас. поедем, короче. Аккуратно полетела. А можно я скачусь? Да, куда мне телефон. Я хочу на телефон, чтобы выложить в истории. Поэтому подписывайтесь на инстаграм. Не надо. Короче. Приподнимай по Не могу. Короче, ну давай. Да стой, Максим. Мы приехали. Эй, куда мама поехала-то? Это будет бой. Боль. Круто! Тут грязно, Максюха. А тут песок. А -а -а -а. Где-то дома стоит. И лежит, не шевелится. Я снимаю. Ты все устал? Устал. Я уже кататься. Угу. Хочешь, мы тебя привяжем до дома поешь на ватрушке посмотрим? Я да, хочу. Ну, ты чё? Ой. Я прям запухалась. А чё? Я буду за это. Ага. Вс, шляпаем в машину. Я сейчас по пути буду выбирать и заказывать пиццы в нашем любиме. Папа Джонс. Папа сейчас у нас провалится, мне кажется. Ой. Мы, кстати, Максихи с собой набирали шмоток переодеться, но вроде нормально. Ой! Куда-то не туда заперлась. Она но нормально не выперт. А вот Ну, папа давным-давно уже его обратно предела. Ай, я вижу. Сейчас, знаешь, что может быть? Что он начнет вообще в машине. Все, короче, я прыгаю в сугроб. Как-нибудь перешагиваю. Открывайте. Иди сюда. Шестер, иди. Садимся и заказываем пиццу и встретимся. Уже дома. Потому может и Максюха будет смотреть сюрприз. Мы только выехали из Ливного, я уже оформила заказ, написали, что в течение 70 минут мы приедем, нам как раз доехать до дома, доехать в магазин. Cut, чем пахнет, Алексей? Я чувствую. Я тоже. Чем пахнет? Ничем. Чем-то пахнет. Понюхайся. Деревяшка какая-то. Нет? ]لي... Ну, я немного еще но вообще не понимаю. Эй, главное еще... Я? Да. Ну что? Ты готов? Я! У сил нет. У не тоже. У меня нет сил. Будем вручать. Стоп, стоп, стоп, сначала я туда пойду, чтобы, стоп, чтобы а это. Надо свет включить. Я готова. Я? Да. Сейчас, обо... Эту штуку мы собирали вчера. Кто не видел видео, переходите и смотрите. И сделали подсветку по всей комнате. Максим, я видел, было у бабушки. видео было палечко. Видал? За что? За, За что? За, За этим флом. Я пойду туда. Игрушки. Теперь у тебя есть место, куда поставить. Можно еще? Максюш, мы потом с тобой докупим туда ящики. У тебя будут еще закрытые там ящики. я ты, А вам еще сказала? позови в гости, если будет большой подарок. Тебе да ешкинг... еще все в принципе, показать? Нет, подожди, он распаковывает. А Свет. Готов? Да. Во! Так я это называл. Да ну плевать. Ты чё? Круто. Когда вы закроете мне вот эти двери, я буду включать эту. Только я не знаю, как ее включить, поэтому вы будете включать ее. А смотри, какой папа фокус может сделать. А ч у тебя сзади? А ч у тебя сзади-то? А дай! Дискотеку надо? Не кричите только. Дай дискотеку. Дискотека, Верка. А как ты это делаешь? А. этого Круто. Да. У тебя теперь есть подсветка в комнате? И полка! И полка, Конечно! Туда, у что мне влезет, кушает. Я пойду в чей-то выброшу. Там мармеладка же внутри, в смысле, выброшу. А то. Че, как тебе? Понравилось? -а -а. С папой сейчас уборка в помещении, а мы забыли, что нам пришел заказ в Альбрис, Поэтому мы не заехали, и маме придется сейчас идти пешком. А че мы затупили-то? Что у вас с лицом? Я буду долго ждать, заряд. Нет. Ты пока можешь раскладывать всю свою полочку. Помоги. А мы будем длинный мультик смотреть, как да. пицца придет. Ну все. Да, я пойду заказ забирать. Папа, можешь тогда. Смотри, я тебе сейчас объясню как раз Блин, надо собираться, мы забыли, сейчас пойду забирать. Не знаю, как я понесу, сейчас посмотрю, что пишет Вальберрис, но, по-моему, там очень тяжело. Пока Александра Владимировна пошла за заказом, через 2 минуты после того, как она ушла, привезли вот такую вкусноту. Пахнет как вообще просто сумасшествие какой то Она заказывала дополнительные вот эти перчики. Там было на картинке написано, то, что там два перчика за 30 рублей, ни хрена себе, я думаю. Вот. Но привезли по факту по 5 штучек. Две коробочки. Вообще, красота. Еще дополнительный соус. Очень-очень вкусный. Вот такой вот. И в каждой коробке вот по такому соусу должно быть. Тихо чит, очень вкусно. Вот, Максимуха там разбирается. И ждем Александра Владимировна. А вот и мама пришла. Mm -hmm. Да, Мари, я, я, я давай? Пиццу, давай. пиццу уже рассказал, по поводу, по поводу перчиков тоже уже сказал. Мама такая тоже удивилась. Такая тра-та-та. -та. можем просто сюда теперь брать все будет да. Я расстрою. Вот пришла, вот такая коробина. Я, это я все распаковываю. Это бабушки? Да. Держи. Сможешь? Мне понравилось. Максюш, не болтай, подожди. Они положили сюда защитку, чтобы это не сломалось. Mm -hmm. Это подставка типа под телефон. да, что-то положить, поставить, тра-та-та. Здесь... Под что-нибудь здесь под салфетки, либо туалетная бумага. Секунду. А вот это это крепление на стену. Это есть. не подставка. Это вот сюда она вставляется, чтобы разматывать туалетную Наверное, бумагу. Верно, кстати, да. Может быть. Ну, вот Может. такой вот. Она хотела уже. Вот, Хочется что-то интересное. Ладно, сейчас чем-то включим. Давай покажем. Я хочу показать пиццу. Давай. Тебе вообще не смутило ни количество, то есть, да, ни того, что... Я все... не знаю, сколько что-то Четыре пиццы, ты не видишь? Не Вижу. Четыре. Все, распаковываю. Давай установить, по помой. Пицца номер раз. Да, чесночный все проли, я тут У -у -у. заказала. У -у -у. Следующий. Это которая в подарок. Она 30 сантиметров Вот это в подарок? Да. Офигеть. Надо было взять на полторы тысячи, чтобы взять четвертый 30 сантиметров в подарок. Это барбекю с беконом и курицей. Значит, осталось сырное и ананасное. Это твоя. Сырное. Ой. Я сейчас подавлюсь. Мы тогда, давно, кстати, пиццу не заказывали. Mm. А мы сюда хоть... Они а заказывали сюда. Прекрасно, угу. О, сейчас объедаемся, у меня так да. слюни текут. Да, вот я хочу что-нибудь интересное посмотреть. Давай сейчас посмотрим. Мне надо в инстаграм где -то Вот как-то так. Да. Садимся. Приятного аппетита. Приятного аппетита, выбираем мультик. Садимся, есть. Да конечно. Где да. телефон? Только что ж же показывала. Мы наелись. Прошло часа два. Мы объелись, смотрим фильм. Максюха подгрызает. Я подгрызаю. Подпеваю. Я подыграю еще потом. Мама, уже все? Закончилось? Я хочу что-нибудь поделать, но мне скучно, тошно и хочется спать. Надо что-то поделать. Что мы поделаем с тобой сегодня еще? Чтобы добить этот видос. Короче, мне так нравится что-то заказывать. Что-то это. Короче, мы решили нам нужна сушилка для белья. И тут как, как раз Новый год. Нам подарили денежек. Я говорила это в предыдущем видосе, не хочу повторяться, но вот решили немножечко украсить нашу ванну. Заказали еще несколько штук. Сегодня вот пришла одна такая подставочка под ману, Она вся со Возвраты Возврат и не возврат. И тут пришла еще одна штука. Хотела вот не, не, не в этом видосе все это делать, но блин. Лешку уговорила. Наполненность коробки, конечно... Там Во -во -во. очень много пластмассового Г. Всякого. Которое я разбирала и вываливала в центре вот этого вот получения заказов. Мне было вообще непонятно. Ни что это, ни куда. Они все одинаковые. Их так много. посмотри. И это даже не полови. Зачем ты путаешься? А я их в центре еще напутала. Я когда запихивала, запихивала просто лишь бы запихнуть. Mm -hmm. Поэтому. Это... Фига на здоровье. Это подставки. Функции. Она должна как-то вот так вот можно. Uh -huh. А можно вот так. Uh -huh. Вот что должна получиться. Тихон, давай иди отсюда. Сушилка для белья на поле. У нас сначала стал вопрос купить обычную, которая есть практически у каждого, это которая просто такая железная и такая раз откидушка и два откидушка. Леш не захотел такую, во-первых, потому что, знаешь, как у всех, и нам не надо. Да, не, потому, а второй там... момент, потому что там да, узкая такая проволочка, и от нее остаются заломы на вещах, так же, как и от лески там. А мы не любим водить блин. Так. Инструкции нет. И на эту больше помещается, чем на обычной. Да. Инструкции нет. Сейчас разберемся. Поэтому типа берешь и развлекаешься. Все это время в сборке мы восхищаемся ее высотой и огромностью. Она прям большущая. Огромности, да. Все? Ну чего, еще две гайки? Где-то? Где Нет. Где да, я вижу, даже где. А он вижу. Фи -геть. Давай показывай все ее свойства. Сюда, сюда, сюда, сюда, сюда. Да. И снизу еще две, Это под носочки, вот такая гигантская штука Можно использовать, половину согнуть, можно прижать к стене, можно загнать ее в этот, как он называется, на балкон, на лоджик, классно Вот такое вот у нас очередной денек получился Спасибо, что смотрели. Пишите ваши комментарии, ставим большие пальцы вверх, подписываемся на наш канал, подписываемся на наш инстаграм. Пишите... Раз четвертый за этот ролик, уж да. говорим. Пишите, чё, как вообще. ход. Вот. Вот. А, стой! А как там штучки снизу? Чё они там складываются, не складываются? Мы не показали, вы даже сами не посмотрели. Вот эти серенькие пластмаски, они как-то сдвигаются куда-то. А, вот. а зачем? к стене поставить вот а -а -а. оп и эту оп. все и к стене ну палки только вот эти еще тоже убери да Делаем. Ну типа Вот и Какая красота да Все. Всем пока пока До завтра. Нам до завтра, а вам через неделю Yeah.